Здравствуйте, мои подписчики моего канала. Хочу вам весь с моего курятника. Очередная серия. Вот мои ломаны, брауны. Там петушки, которые ждут своего часа пойти в суп. Вот я им питьку подсадил. Черный бородатый, только он совсем не черный. Ну вот они, яички. Вот, в принципе, яички их. Сегодня уже 5 яичек. И вот это вот яичка от ММ. мини Брама Брамы у меня. Ну, не хотят нестись. Тут Ломан Браун тоже одна штучка, потому что они свои. Обижает их ломано очень такие агрессивные кросы. Так что смотрите, их подсаживают новых. Им надо очень осторожненько. Вот мои мараны. Вон Петросян, вот Петросяноч. Пока не несутся. Пять месяцев. Яиц нету. Французы одно слово. А вот наши мини-месные. Вот они курочки. А вон там два петушка у меня. Вот эти вот красавцы. Несутся только в путь. Правда еще маленькие. Но ну, уже с 4,5 месяца они уже занеслись. По чуть-чуть, но уже все отлично. Это у меня петки мини-местных, но это братья их не. Так что кому надо, обращайтесь. Ну, они неплохо летают. Мясо у них, в принципе, среднее. По вкусу, по вкусовым качествам. Ну, вот это у меня будущие сушки Здесь черные бородатые и кучинские. Короче, товарищи вот такие Зверские тоже Кучинки вообще очень зверские товарищи Черные, бородатые Поспокойнее вот он, Пока не вижу петуха Есть он у меня, тут нету Посмотрим Тоже не несутся, они правда, на месяц моложе Ну и вот самые красавцы моего Самые красивые вот мои красавцы. Вот он самец молодой. Вот самец старый. Это белые широкогрудые, что-то они слабенькие растут. Я и это из инкубатора сам выводил. А это мои. какой. Молодой обижает, правда, его немножко. Но все же. Пока. Даже яйца несут, в принципе. Очень неплохо. Ну, пока я их подкармливаю. Пока 10. Некогда мне сейчас заниматься. Выходные я... Извините.